Это я. Говорящая книга о теле человека. Эта книжка создана специально для самых маленьких. Нажимая на разноцветные кнопки, ребенок узнает, как устроено тело человека, а малыши на фотографиях покажут, что умеют делать ручки, ножки, для чего нужны спинка, животик, ушки, рот и глаза. В книжке есть два режима. Это режим обучения, когда ребенок нажимает на соответствующую кнопку, колено, ладонь, живот. А также есть режим обучения. Когда книжка сама задает вопрос ребенку, и он должен найти часть тела. Давай. There